ли Повелитель Света, что благодаря его деяниям, изуродовавшим мир, однажды тот встанет на грань, за которой уже пустота. Не останется ничего, ни тьмы, ни света. И, подходя к этой грани, организирующий мир в своем предсмертном биении, теряет очертания. Время, пространство, события, все переплетается и искажается. Цивилизации из разных эпох наслаиваются друг на друга, Некогда альтернативные события множества миров становятся явью, забытые истории оживают, а Солнце обращается в знак тьмы. В течение множества циклов вожжения первородного пламени оно старалось восстанавливать мир. Но, похоже, пришло время, когда пламя истощилось, и прежнего мира уже не будет никогда. Лотрик стал не просто сильнейшим королевством своего цикла. Он стал апофеозом бесконечного издевательства над пламенем. Однако даже в таком мире, израненном и угасающем, все еще есть жизнь. Есть те, кто не испытывает трепета перед всеобщим концом и не осознают масштабов происходящего. Так было всегда. Здесь, на краю мироздания, доживают свои последние дни легенды, ставшие свидетелями конца. В начале Огня в первородном пламени были найдены три великие души. Нашедшие их стали могучими богами, чья сила неоспорима. Повелители света, жизни и смерти. Но позже в нем были найдены и другие души, менее могущественные, но все же достаточно сильные, чтобы сделать своих носителей полноценными богами. Ведь боги это не отдельная раса, это лишь носители могущественных душ, а Норлондо стал их домом, благодаря чему и был прозван городом богов. Однако, когда пришло проклятие нежити, все они ушли за Норлондо, разодясь по миру. Некоторые оставили столь малый след в истории, что память о них не сохранилась. Кроме божественного Триумверата, семьи Гвина, Флана, старого Маклойфа, Финна и все отца Ллойда, кто еще остался на устах людей? Это печально, но, видимо, эти могущественные создания столь мало сделали для своего народа, что ушли из их памяти бесследно. Многие готовы были даже придумывать новых богов, ибо не считали уже имеющихся достойными поклонения. Однако кое-чье имя было узнаваемым как в золотую эпоху Эры Огня, так и на ее закате. Велка, богиня греха. Та, кого по-настоящему боялись, та, что наказывала грешников за их недостойные деяния. Сомнительно, что черноволосая богиня обладала какой-то особенной душой, отличной от души других младших богов. Ее могущество зиждилось не на этом. Повальный страх быть наказанными – вот опора ее величия. Ведь грешат все, даже боги. И грехи богов куда сильнее отражаются на мире». Апостолы Велки, получившие особое почитание в Кариме, знаменитом своей ересью, разошлись по всему миру, проповедуя праведную жизнь. Но это не были безобидные паломники. Ее апостолы, мастера меча и отлично обученные воины, снаряженные артефактным оружием и формой церкви Велки. Возможно, они не заставляли людей каяться, но если кто-то проявлял неуважение к богине греха, то он очень быстро об этом жалел. Возможно, Велка была одной из тех немногих богов, кто честно рьяно выполнял свою работу, что, конечно же, тоже не могло не отразиться на памяти людей. Сложно запомнить того, кто ничего и ни для кого не сделал. Однако ее рвения изо за дня в день растущее могущества не могли остаться незамеченными. В мире очень много опасных вещей, и многим из них еще только предстоит увидеть свет. Однако самым опасным явлением боги сочли именно Велку. В момент, когда пламя начало угасать и божественная мощь ослабела, Велка не прекратила своего шествия по миру в поиске грешников. И боги испугались, не на шутку. Они испугались ее силы, испугались того, что она могла сделать с ними за их грехи. А возможно, они испугались того, что она захлебнется могуществом и решит свергнуть порочных, по ее мнению, правителей мира. Скорее всего, именно это послужило причиной создания великого артефакта – картины, содержащей в себе целый мир. Ариамис, вероятнее всего, был придворным чародеем, тем, у кого хватило силы сотворить подобное. Нарисованная картина, карманное измерение, способны вместить в себя безграничный поистине мир. Именно в этот мир было решено прятать все, что представляет опасность для мира внешнего. Созданная картина была названа в честь художника, нарисованным миром Ариамиса. Вряд ли он мог себе представить тогда, что этот искусственный мир переживет не один цикл уважения пламени и станет тем местом, которое, все еще являясь частью мира, фактически отделится от него. Но пока что это была лишь нарисованная тюрьма, куда тут же отправили все опасное, что скопилось на просторах Лордрана и за его пределами. Долго ждать не пришлось, еще недавно пустовавшая заснеженная крепость быстро наполнилась новыми жителями. Бесконечные неудачные эксперименты все больше впадавшего в безумие Сита, зараженное хаотической скверной поле, поднятое к жизни трупы драконов и бесчисленное множество нежитей, во все времена мешавшие правителям любых королевств. Очень скоро, удрученный сложившимися обстоятельствами Хавилл, Скала совершает покушение на богов, но попытка проваливается. Уголь тьмы, тот артефакт, который наделял оружие силой убить бога, был также отправлен в мир Реамиса, ставшим на тот момент для его обитателя непреодолимым препятствием, навсегда закрывшим им дорогу домой. На оледенелой скале посреди бескрайних заснеженных пустошей была возведена величественная крепость. Возведена в данном случае лишь термин, привычный для остальных. Весь мир был нарисован кистью. Однако это была самая настоящая крепость, которая отдаленно походила на людское поселение. Мосты, амфитеатры, улочки, площадь со статуей, даже церковь. Вероятно, так боги попытались проявить заботу об обитателях нарисованного мира. Забавно, даже если эта забота непритворная, смотрится она гротескно. Кого они пытаются обмануть? По улицам ходят изродованные запретными искусствами существа, в домах влачат жалкое существование многочисленные полы, виновны лишь в том, что не оказались ни в том месте и ни в то время. Амфитеатры заселены разнообразными существами, которым не нашлось места во внешнем мире. Демоны-вороны, зомби-драконы. Сюда изгоняли всех, и простолюдин, и королей. Как минимум одного уж точно. Желтый король Еремия, не по своей воле зараженный хаотической скверной, также стал узником картины. На Старом мосту можно встретить одинокого рыцаря Береника. Трудно сказать, в чем была его вина. Возможно, он попал сюда за участие в заговоре против богов, но, вероятнее всего, он все же был лишь очередным полом, которого изгнали в эти холодные края. А за пределами крепости лишь бескрайние ледяные пустоши, наполненные волчьим воем. Многие стали пленниками этого мира, лишенными всего, что у них было, даже права на нормальное существование. Однако, среди всех заключенных здесь выделялась одна. Та, что перевернула представление нарисованном мире Ариамиса благодаря которой он, вероятно, вопреки ожиданию богов, стал домом для всех обездоленных и пережил своих создателей. Ее имя Престыла Полукровка, плод смешения крови бога и дракона. Она стала очередным неудачным экспериментом многого Сита, искавшего ключ бессмертию. Бледный дракон, обладая божественной мощью, не гнушался использовать любую возможность. Вероятно, для создания Престыла он взял свою кровь и кровь Гвинивер, одной из дочерей Гвина. Сложно представить, как подобное сошло ему с рук. Очевидно, Гвин в те тяжелые для всех времена не хотел начинать еще одну войну с драконом, которому сам же передал огромное могущество и ресурсы. Однако от самой Присциллы отреклись, как от бастарда. Ее сослали в нарисованный мир, сделав одновременно узником и тюремщиком. Они объяснили ей, что такой, как она, не место во внешнем мире. Боги не просто изгнали ее, но еще и убедили в своей порочности. Те самые боги, которые боялись кары за свои грехи, от а черноволосой богини. Те самые боги, которые после войны с драконами воспитали Мидира. Какое лицемерие. Однако все сработало так, как было ими задумано. Поначалу. Полукровка Прейсцилла стала той, что следила за действенным выходом из картины, не имея права ее покинуть. Но в то же время она стала утешительницей для изгнанных. Она принимала каждого, независимо от его сущности или степени поврежденности, будь то люди или неведомые миру создания. This land is peaceful. Многие жители картины прониклись к ней большой любовью, добровольно встали на ее защиту и даже начали поклоняться ей как богине. Среди них был и король Еремея, могущий пиромант. Он служил ей всю свою жизнь, до самой смерти, оставаясь подле нее. В момент, когда в мире произошло покушение на богов, вероятнее всего, они объединили свои силы и изгнали зачинщицу в картину. Так велка оказалась скована его рамками, без возможности прямо воздействовать на внешний мир. Видимо, именно поэтому никто и никогда не встречал ее лично, в отличие от множества других богов. И тем не менее, вороны, вестники велки все так же исполняли ее волю. Именно одна из них доставила будущую избранную нежить в Лордран, прекрасно осознавая, что и зачем делает. В нарисованном мире невозможно встретить саму Велку, но воздух тут буквально пропитан ее присутствием. Не исключено, что здесь она нашла свой конец, быть может, даже по воле изгнавших ее сюда богов. Неизвестно также, как она контактировала с Присциллой, но есть вероятность, что именно она научила полукровку тому, что еще не раз спасет нарисованный мир. Искусство рисования, ведь каким бы тихим домом он не стал для живущих здесь, все это было не навсегда. Даже внешний мир не навсегда, что уж говорить о куске пусть и качественной и укрепленной чарами, но все же самой обычной ткани. Да, снаружи ее хранял Орден стражи Картины, готовых отдать за этот огромный холст свою жизнь, но от одного они не могли уберечь ее никак. Невозможно победить время, однако его можно перехитрить. И так прошли десятки, сотни и тысячи лет. Внешний мир успел не единожды переродиться. Пламя угасало и вновь возгоралось новой силой, возвращая жизни привычный ход. Множество артефактов глубокой старины, руины древних цивилизаций – все это кочевало от цикла к циклу, порой навсегда пропадая из мира. И нарисованный мир Рямиса здесь не исключение. Ведь несмотря на то, что это отдельный мир со своими жителями, для внешнего мира это лишь кусок разрисованной ткани. Орден Хранителей Картины передавал ее из поколения в поколение, стоя на страже этой холодной тюрьмы. Ведь боги давно ушли из этого мира, и иных тюремщиков уже не осталось. Линдальд был очень набожным королевством, где вера и чудеса процветали. Им когда-то правил Дом Астерия, символом которого стало особое кольцо, благоприятно влияющее на самочувствие носителя. Оно олицетворяло процветание и долгую жизнь дом Астерия. Легенда гласила, что пока оно хранится в этой семье, в землях Линдельта будут царить мир и спокойствие. И вот, кольцо утеряно где-то в землях Транглейка, а сам Линдальд лежит в руинах, пав под давлением проклятия нежити. Ходят слухи, что в самом сердце Линдельта произошло нечто, о чем лучше не вспоминать. Мало кто знает, что на самом деле случилось, и уж точно никто не может этого рассказать. Ведь в сердце Линдельта хранилась великая тайна некий артефакт картина, которая по легенде являлась порталом в мир тюрьму. Традиционной монастырской одежды Линдельта стали уже забытые миром одежды-хранителей картины. Вероятно, именно Линдельт стал тем королевством, которое переняло заветы богов и хранило у себя полотно, заботясь о нем. Но однажды что-то произошло. Некоторые поговаривают о великом чуде, украденном из монастыря. Это, безусловно, повлияло на него, но сомнительно, что это имело такие тяжкие последствия. С другой же стороны, что может быть страшнее, чем нарушение клятвы, данной со дня основания Линдельта, Если что-то произошло с полотном, то это объяснил бы последовавший переполох. Впрочем, не стоит исключать, что эти два события взаимосвязаны. Возможно, именно Лиси из Линдельта стала инициатором цепочки событий, повлекших за собой освобождение нарисованного мира тюремщиков. Можно даже предположить, что она вступила в сговор с кем-то из обитателей Холодной тюрьмы. Ведь, несмотря на то, что боги уже не были властны над миром и присила давно умерла, путь наружу не был открыт. Новые поколения заснеженной крепости могли выйти, но тогда они столкнулись бы с орденом хранителей картины, все еще помнящим о своем долге. Но, вероятно, после инцидента в Линдольте власть хранителей над картиной была утеряна. Вероятно, полотно захватил кто-то из обитателей нарисованного мира, нареченный новым хранителем. С тех пор об ордене хранителей картины не было ничего слышно. Их одеяния, как и их самих, все еще можно было встретить в разные времена, в разных местах, но, вероятно, они уже никогда не сумели отыскать нарисованный мир Ариамиса. Вот только был ли это нарисованный мир Ариамиса? Уже нет. В то время как жители внешнего мира замкнуты в цикле Огня и Тьмы, жители нарисованного мира стали узниками иного цикла. Цикла Огня и Гниения. Как не ухаживая за полотном, оно подвержено тлению. Его невозможно отреставрировать, как обычную картину. Более того, будучи одновременным порталом и самим миром, оно живое. Поэтому со временем оно начинает гнить, и вместе с ним гниет нутро картины. Деревья, камень, снег – все это покрывается гноящимися ранами и жителям ничего не остается, кроме как тоже гнить вместе с картиной. Сложно даже сказать, что хуже – терять себя, превращаясь в полую оболочку, или же заживо разлагаться в сраде умирающего мира. И все же жители нарисованного мира Рямиса нашли выход. Вероятно, именно Велка научила будущую художницу возможности рисования, и также вероятно, что этой художницей стала именно Пресцилла. Рисовать новый мир не то же самое, что рисовать обычную картину. Для этого нужен особый дар, дар видения того, каким этот мир должен быть. Как трон желания показывать сидящему на нем образ будущего мира, так и художник видит образ новой картины. Вероятнее всего, это все же всегда художница. Впрочем, подтверждения этому нет. Для создания нового нарисованного мира обязательно нужен особый пигмент — кровь темной души, добыть которой могут только достаточно могущественные люди. Для этого нужно было покинуть нутро картины и выйти в мир, туда, где эта кровь еще сохранилась. Либо же была возможность найти в нарисованном мире носителя этой темной души. Ведь темной душой обладал любой человек, но чтобы получить нужную кровь, необходимо иметь очень могущественную темную душу. Только получив все пигменты, художник мог создать новый мир. Однако это не было последним шагом. Чтобы построить новый мир, необходимо разрушить старый, таковы правила картины. Чтобы спасти внешний мир от тьмы, необходимо принести великую жертву пламени, которое переродит его. Чтобы спасти нарисованный мир гниения, его необходимо сжечь. Когда приходило время, пламя внутри картины разгоралось, и под звон колокола появлялся тот, кто готов был показать этому миру огонь, уничтожающий прежнюю картину и дающий жизнь новой. Так картина перерождалась множество раз. Невозможно даже предположить, сколько старых полотен сгорели в пламени. Каждый новый нарисованный мир назывался в честь художника, создавшего картину, или же в честь кого-то иного по воле художника. Изгнанники, заперты некогда в мире Риамиса, продолжали влочить жалкое существование, постепенно превратившиеся во вполне обычную жизнь. Новые поколения сменяли старые. Какие-то создания вырождались, какие-то, напротив, процветали. Среди последних особенно выделялись потомки демонов-ворон – корвианы. За долгие годы они видоизменились, и холодный мир стал для них истинным домом, без которого они себя не мыслили. Однажды обитатели картины столкнулись с ошеломляющей правдой – преграды во внешний мир больше нет – Древняя богиня милосердия все еще незримо присматривает за ними, но правда в том, что пристыла полукровка давно мертва. Стражи же утратили полотно, и теперь ничто не мешало жителям картины с неизвестным названием выйти за ее пределы, чем многие из них и воспользовались. Одной из таких, вероятно, стало Арнифекс, поселившийся в Целдоре на закате цикла Дранглейка. Впрочем, возможно, она и не имела отношения к картине, но в одном сомневаться не приходится. С этого дня по миру ходят вороны-сказители, рассказывающие всем желающим удивительные истории о неком нарисованном мире, где каждый изгой будет принят, независимо от его порочности, найдет новый дом и новую семью. Несмотря на неправдоподобность таких рассказов, они возымели силу. С тех пор нарисованный мир пополнился множеством обитателей. Туда шли не только мерзкие существа, отвратительные для всех, но и те, кто не нашли себе дома ни в одном из уголков этого мира. Рыцари и ученые, дворяне и простолюдины, добрые и злые. Каждый из них мог рассчитывать на теплое объятия холодного мира. Были и те, кто забредали в картину случайно, становясь ее невольными пленниками. Несмотря на доброжелательность определенной части населения, нарисованный мир всегда оставался очень опасным местом, особенно за пределами поселений и центральной крепости. Множество полах, чей разум еще не был утрачен, пришли в картину и породили внутри нее новые традиции. Любой нежити нужна цель, неважно какая. Сражение друг с другом цель не более безумная, чем любая другая. Вероятно, в один момент нежить внутри картины начала проводить бои, чтобы выявить самого сильного. Со временем эти бои превратились в традицию, для которой нежить, казалось бы, была создана. Что может быть лучше бесконечных поединков, в которых даже твоя смерть не станет для тебя финалом? Так люди смогли сохранять те останки человечности, что еще тлели в них, заодно совершенствуя собственное мастерство. Так однажды из всех людей сумел возвыситься один чемпион, воин, настолько могучий, что долгое время оставался непобедимым. Он сражался без передышки, пока бесконечные бои не свели его с ума. Рядом с ним оставался лишь оруженосец и верный друг, одинокий снежный волк. После смерти чемпиона в его честь возвели монумент. Его могила переносилась из старой картины в новую, чтобы его последователи чтили традиции поединка нежити, и каждый раз на ее защиту вставал новый чемпион и старый одинокий волк. Помимо гладиаторов стала выделяться каста рыцарей рабов. Сложно сказать, откуда пошли ее корни. Возможно, именно назначались самые слабые войны, однако их упорство подвергает такое предположение сомнения. Эти рыцари использовались как пушечное мясо расходный материал для самых ожесточенных сражений. Впрочем, возможно, со временем статус рыцаря-раба стал подразумевать и служение художникам и другим особым обитателям нарисованного мира, коих уже было не счесть. Время шло, и полотно сменяли друг друга вслед за внешними цивилизациями. Во времена расцвета Великого Королевства Лотрик уже существовала последняя из известных картин, нарисованный мир Ариандаля. Хотя этот мир был таким же, как и самый первый из авторства Мариамиса, все же он сильно изменился. И в то же время это был все тот же мир. И если знать историю создания новых картин, то это становится очевидно. Самая первая художница, будь то прицилла или кто-то из ее рода родилась или же с рождения жила в картине и никогда не видела ничего, кроме мира Ариамиса. Рисуя новый мир, она могла отталкиваться только от того, что видит, как и каждая последующая художница. Вот почему мир Ариамиса и Ариандали так похожи. Последнее является прямым продолжением первого попытка его воссоздать и преобразить. Всё та же крепость на мерзлой Скале, всё тот же подвесной мост, всё те же катакомбы, всё те же ледяные пустоши. Мир Ориандали отличается от мира Ариамиса так же, как Лотрик отличается от Лордрана. Это разные цивилизации, но первая построена на руинах последней. Фактически нарисованный мир всегда оставался одним и тем же, меняясь лишь в незначительных деталях. Но в итоге он столкнулся с теми же проблемами, с которыми сталкивались все нарисованные миры. Гниение. От внешней картины остался лишь маленький догнивающий кусочек. Внутренний же мир уже давно погряз в гнили, контрастирующий с белоснежными просторами. Однако в этот раз все пошло не так, как раньше. Возможно, когда-то подобные случаи уже были, но история их не запомнила. Все жители картины прекрасно понимали, что только огонь очистит этот мир. Но не все захотели это принимать. Моя Многим было удобнее мирно разлагаться вместе с картиной, ничего не меняя. И тот, в честь кого была названа картина, отец Ариандаль, придерживался того же мнения. Он не желал сжигать свой мир. Запершись в соборе, он постоянно истязал себя, хлеща плетью, чтобы собственной кровью гасить все сильнее разгоряющееся внутри картины пламя, чувствующее приближение конца нарисованного мира. Кем является это существо, неизвестно. Оно напоминает огромного ворона, что отсылает его к которые, вероятно, и дали ему титул «отца». Однако также он похож на гиганта-судью, какие обитают в Лондоре. Возможно, и сам Риандаль до конца не знает, кем он является. Нарисованный мир уже давно стал прибежищем для существ, чье происхождение весьма сомнительно. Да и не важно, кто он, важно то, каковы его намерения. Uh. Oh. She would sort. I can see it. Feel it. Fright not, Father. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided match. Когда-то давно во внешнем мире была создана Лондорская черная церковь. Ее основали три сестры, одну из которых звали Эльфрида. Спустя долгие годы существования Лондора Эльфрида была возрождена в качестве негорящей, чей долг вернуть повелителей на троны. Однако, попав и, вероятнее всего, нечаянно в нарисованный мир вместе с верным Сиром Вильгельмом, лондорским рыцарем, она отказалась от своего долга, став хранительницей картины наряду с отцом Ариандалем. Как во внешнем мире она радовалась за приход тьмы, так и в нарисованном она не пожелала огня. Она приняла его сторону также, сочтя, что огонь не нужен этому миру. I have long stood beside our blessed Father and the rest of the Thy duty is all and thy duty lieth elsewhere. Be forewarned, eager Ash, should this world wither and rot, even then would Ariandel remain our home. Leave us be, Ashen One, sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Вместе они поддерживали гниение нутра картины, в то время как черный рыцарь Вильгельм стоял на страже своей госпожи. В остальном же нарисованный мир не изменился. По заснеженным долинам, тронутым гнилью, все так же бродили снежные волки. Теперь уже не только они. Милводские рыцари, чья родина была разорена павшим во тьму пресносущным драконом, также нашли здесь пристанище для своего почти уничтоженного рода. Разрозненные отряды легиона нежити Фарана, искавшие в снегах следы бездны, затерялись в буре и так остались внутри картины, не найдя дороги домой. Ариандель принимал всех, даже тех, чьи деяния были сомнительны. Например, некогда талантливого пироманта Даннела, которого привлекло хаотическое пламя. На его основе он создал свои заклинания пиромантии, снискав у внешнего мира дурную славу. Возможно, именно поэтому ему пришлось уйти в картину. Когда умерла его жена, он преподнес ей прощальный подарок свое пиромантическое пламя, которое преобразовалось в прощальное пламя уникальный пермантический артефакт, притягивающий к себе тени смерти. После этого путь Даннела обрывается. Говорят, он превратился в безумного духа, ищущего новых жертв на просторах холодного мира. Нежить, которая всегда являлась одним из основных обитателей всех нарисованных миров, продолжала проводить свои сражения на арене, и могила первого чемпиона все так же охранялась его верными последователями. История полукровки полукровке Присцилле давно переросли в легенды милосердной богини, принимающей в свои объятия всех несчастных. В ее честь возводились статуи, а ее кровь текла в новых художницах. Все как раньше. Одно лишь было не так. Мир гнил, и его хранитель не желал ему иной судьбы. Среди обитателей картины произошел раскол, в том числе и среди корвианов. На желающих прихода огня велась беспощадная охота, их истребляли и бросали гнить в болота и ямы. Surely you’ve seen the rot that afflicts our world, but that Эльфриды, пожелавший называть себя отныне Фриды, не посмела бы убить художницу, потомка богини. Однако она заперла ее в колокольне той, что должна была звонить знаменую близость перерождения, но уже никогда не зазвонит. Ее колокол был вырван и брошен в снега по приказу Арианделя. На страже художницы встал Сир Вильгельм, полностью посвятивший себя служению одной из бывших основательниц Лондорской церкви. Well, no все еще не сдававшиеся карвианы, следующие по пути перерождения картины, сбегали из ориенталя во внешний мир на поиски негорящего. Кто, как не он, мог показать жителям картины пламя? Некоторых сказителей можно было встретить подле могил тех, кто должны были восстать из пепла под звон колокола пробуждения. Должны были, но не восстали. Сказители опоздали. Мир погиб, погрузившись в и тьму. Нарисованный мир оказался полностью отрезанным от огня. И помощи ждать было не от кого. Однако она пришла. Пришла в лице прислуживающего маленькой художницы, рыцаря-раба хранящего последний маленький кусочек полотна. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. The tales tell of two ashes. Burn away, and we need only one more. Существует пророчество, что когда не горящих станет двое, пламя воссияет. Неизвестно, откуда оно взялось. Возможно, все же за долгую историю перерождения нарисованных миров подобные случаи уже были. А возможно, те, кто его придумали, просто знали, что произойдет. Рыцарь Рабгайл не знал. Но он отправился во внешний мир, чтобы найти там нового негорящего. Того, кто пройдет через все невзгоды нарисованного мира и выживет. Того, кто окажет хранителя нутра картины на неправильности их взглядов. Того, кто сразит их и сразит черное пламя, возгоревшееся из могущественной темной души Эльфрида. Того, кто принесет огонь на Ариандоль. Oh, Just a moment, then. The Painting of Ariandale. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Благодаря усилиям Гайля спасение пришло в нарисованный мир, но на этом его работа не закончилась. Близится конец старого мира картины, а значит художнице вновь понадобится кровь темной души. Долгое путешествие рыцаря-раба Гайля только началось. Нарисованный мир принимает любого, кто претерпел решение. Однако, если ты ничего не лишался, то ты не можешь стать его полноценной частью. Именно это произошло с одним из уроженцев этой холодной тюрьмы – юным чередеем Салливаном. Он родился внутри картины, возможно, еще до того, как Ориандль нарисовал новый мир. Ему так и не удалось пригодиться в тех холодных краях. Будучи чуждым обитателем этих земель, Салливан покинул картину и вышел во внешний мир, навсегда изменив его. Он вышел из полотна как раз во времена, когда Оскверненная столица уже претерпела свое разрушение. Долго бродя по миру, юный чародей нашел ее и нашел то, что ее погубило Оскверненное пламя. И эта находка изменила его, придала его жизни новую цель. Он закалил свой клинок в оскверненном пламени, дав ему имя Меч Скверны. С тех пор проклятое пламя клинка никогда не угасало. Выбравшись из оскверненной столицы, он отправился на поиски новой обители. Долгая дорога привела его в итоге в королевство Лотрик, переживавшее тогда свой расцвет. Будучи талантливым волшебником, Салливан сумел попасть или же вовсе открыть старый архива герцога и стать первым великим ученым, в честь которого даже воздвигались статуи по всему королевству. Спустя годы он стал наставником принца Лотрика, которому была уготована судьба повелителя пепла. Однако Салливан закладывал в разум принца совсем иные идеи. Идеи о том, что цикл уважения столь же бессмысленен, сколь и бесконечен. Мир страдает от последствий деяния древнего Бога, и единственный способ восстановить нормальное течение жизни не зажигать пламя, дождавшись его угасания и приведя в мир тьмы. Эти учения постепенно были приняты принцем, и когда пришла пора, он отказался выжигать пламя. Let it all fade into nothing. В момент, когда Колокол Пробуждения знаменовал возрождение Повелителя Пепла, Салливан понял, что пора действовать. Он покинул раздираемое проклятие в нежите Лотрик и отправился в Храм Глубин, где нашел Повелителя Пепла Олдрика, считавшегося этой еретической церковью святым покровителем Глубин. Под звон Колокола Пробуждения Олдрик восстал из своего гроба, чтобы вернуться на трон и принести себя в жертву, как когда-то. Но вместо этого он объединил силы с Салливаном. Вместе они направились в Холодную долину. Олдрик и Салливан знали, что в самом сердце Иритила по-прежнему стоит собор древнего города Анорлондо, в котором все еще обитает бог Луны и Гвиндолин. Пока Олдрик набирал силы, вновь призывая диаконов в церковь глубины, отправляя новых проповедников в открытый мир, Салливан вторгся в Иритил и узурпировал власть. Источником силы богов является пламя, и с каждым новым циклом оно слабеет, а значит слабеют и боги. Найдя ослабевшего Гвендолина, единственного, кто без устали защищал город со времен ухода его отца, Салливан сразил его и запер в соборе наедине с Олдриком, после чего тот, наконец, исполнил свою давнюю мечту – сожрал бога. Медленно пожирая его, Олдрик задремал, и во сне он увидел образ бледной, скрывающейся девы. Вероятнее всего, это была Присцилла, увидев которую, Пожиратель богов скопировал ее оружие, воплотив его в порочное чудо. Возможно, Волдрик увидел ее потому, что последние мысли Гвиндолина были именно о ней, о порочной сестре, чтобы суда сослали навеки в ледяную тюрьму. Так пал последний защитник Анор Лондо, оставив после себя лишь холодный камень под вечной луной. Сразив самого бога, Салливан арестовал сестру Гвиндолина Йоршку, назвав ее самозванкой. Он запер ее в одинокой башне, оставшейся от величественного некогда собора, в котором находилась картина с его родным миром. Но, несмотря на заключение, Ёршка не сдалась. Она нашла в себе силы продолжить дело брата, при звание капитана клинков Темной Луны до сих пор верных своей идее, как и синих стражей, вдохновлявшихся историями о них. Все они могли обрести мгновение утешения в объятиях Ёршки. Капитан, в этой ночной компании я остаюсь. Я даю тебе purpose. Слышные солнечные ночи были once led by my elder brother, the dark sun Gwyndolin, but he was stricken by illness и oh, he Неудовлетворившись содеянным, Сулливан также разжаловал одну из членов королевской семьи, сделав ее танцовщицей Хладной долины, легионером на службе нового порядка. И, вероятно, она была не единственной из рода богов, на кого распространились репрессии Саливана. Он взял в свои руки бразды правления и устроил в Эритиле культ Глубин, назначив себя понтификом. На центральной площади города была воздвигнута Часовня Глубин, где архидиакон Макдоналл принимал всех желающих в Орден Защитников Олдрика, чьей задачей стала оборона Собора Анор Лондо, в котором пребывало их божество. Хотя, возможно, Собор стоял там и до переворота, и лишь был осквернен Макдоналом. Сам же архидиакон был ослеплен, вероятно, лично Салливаном. Судя по всему, именно из его глаз были созданы два кольца – Глаза пантифика. Одно из них было дарована Танцовщица, в которой все еще текла Божественная Кровь. Другое ее спутнику, Легионеру Ворту, после чего они оба были высланы из Эритила в Лотрик. Помимо них также были выгнаны несколько других Легионеров. И хотя их тоже ждала невеселая судьба, она не могла идти ни в какое сравнение с судьбами Ворта и Танцовщицы. Говорят, тот, кто заглянет в черное око кольца, навсегда утратит свой рассудок, превратившись в репое животное. Вряд ли это происходит моментально, но постепенно именно это с ними и случилось. По сей день они стоят на страже Лотрика, давно забыв, кем были когда-то. Единственной их задачей стало сражение с Негорящими, теми, кто мог бы вернуть Олдрика на трон в Храм Огня, что шло вразрез с планами Салливана. Еще одного члена королевской семьи он также выслал из Эритила, но на этот раз в Храм Глубин. Трудно сказать, на что он рассчитывал, но едва ли на то, что получилось в итоге. Многие обратились в веру глубин, даже наемники из дальних стран, в том числе из Дранга или же Дорана, того, что осталось от древнего Дранглейка. Олдрик, пожиратель богов, сам стал богом, грезящим об эре глубин. Так что же из себя представляла эта эра, видение которой его посетили? Основав свой культ, дьяконы глубин осквернили священные фолианты, создав ужасные чудеса и чары. Одним из них стало заклинание «Глубинная душа». Ее создал лично архидиакон Макдонал, будучи умелым чародеем. Вероятно, именно этим деянием он осквернил некогда мирный храм глубин. Ведь изначально глубины не были чем-то порочным. Опасным местом, где заперты ужасные создания, да, но не более того. Едва ли таких мест в мире было мало. Макдоналд считал, что души были основой этого мира и был, в общем-то, недалек от истины. Заклинание глубины душа выпускает темные остатки души, темной души. Той самой, что живет в каждом человеке. Вызванные из глубины, жаждущие жизни души, они преследуют цель. По тому же принципу действуют некоторые заклинания порчи, порожденные бездной. Они также являются результатом возвания к остаткам темной души. Среди же проповедников широко использовалось скверное чудо саранча, призывающее облако маленьких тварей из глубин, разрывающих плоть и вызывающих сильное кровотечение. Одной из проповедниц, звавшейся Дорис Помешанной, удалось многократно усилить это порочное чудо. Те, кто слишком долго балансирует на краю бездны, рискуют у нее соскользнуть. Именно в этой тьме и погрязла Дорис. И снова бездна. Среди отбросов Храма Глубина ходят глубинные самоцветы, закаленные осколки Титанита, пропитанные оскверненной верой. Они придают оружию силу тьмы, при этом мощь такого оружия не будет зависеть от мощи тьмы внутри носителя. Не значит ли это, что глубина – это лишь еще одна форма бездны, и не более того? Есть тьма, что лежит далеко за пределами человеческого познания. Нет сомнений, Олдрик верил в то, что это – грядущая новая эра. Неизбежность. Даже мощь его души была настроена на глубины, но не только душа меняет носителя, но и носитель меняет душу, как это было с павшими в бездну Четырьмя Королями и Драконом-Предателем Ситом. А возможно, Олдрик видел лишь то, что ему хотели показать. В конце концов, трон желания обладал теми же свойствами. Неужто за столькие годы тёмный охотник Аас не сумел бы придумать, как сбить людей с пути Фрамта. Ведь Олдрик был не единственным, кого обманом поглотила бездна. И трудно поверить, что здесь обошлось без изначального змея, с которым странствовавший долгие годы Салливан мог встретиться в оскверненной столице. Ведь помимо жажды власти, единственный мотив, что по-настоящему объединяет Олдрика и Салливана – это желание конца Эры Огня и начала Новой Эры. Пожиратель богов видел ее ирой глубин. Сальван же рассказывал о ней юному принцу как обере тьмы. Именно поэтому должны были пасть последние боги, а еретическая вера в глубину обеспечить приток темных душ в саму бездну. Ту же цель всегда преследовал Каас, руководя орденом темных духов, до сих пор сражающийся на болотах фарана с остатками легиона-хранителей бездны. Вера в глубины вера в ангелов, поклонение скверненному пламени. Тьма имеет множество форм, многие из которых не подвластны пониманию человека. Как не подвластна его пониманию эры тьмы. Эра, в которой тьмы как таковой не будет, ведь в ней не будет и огня, разделившего мир на свет и тьму. Будет нечто иное. И, пользуясь человеческим невидением, их так легко обмануть. Указать им дорогу, по которой тем необходимо пройти, чтобы совершить задуманное. В конце концов, для изначальных змеев обман – это лишь инструмент достижения цели, не более того. И оба они, и Олдрик и Салливан, при всем своем могуществе лишь пешки в игре изначального змея, ожидающего скорого прихода тьмы. И также при всем их могуществе однажды должны были прийти те, кто положили бы конец их правлению. Не горящие. В давние времена, когда Олдрик только начинал свой кровавый путь, он пожирал огромное множество людей, но по слухам двоим из них удалось сбежать: Анри из древнего княжества Астора и ее другу горацию молчаливому. Некоторые считают, что Анри был мужчиной, некоторые считают, что женщиной. Это не так уж важно. Важно то, что вдвоем они сумели избежать поглощения Олдриком и скрыться от проповедников глубин. В один момент они, вероятно, попытались возжечь первородное пламя, но оно их отвергло. Судя по всему, они оба решили стать повелителями пепла. История уже знает случай, когда целый легион людей становился ими. В конце концов, это не более странно, чем человек из княжества, павшего еще в первый цикл бесчисленные века назад. Обратиться в пепел, вечно ищущие угли, незавидная судьба. Однако, видимо, даже это лучше, чем быть поглощенным и насытным каннибалом. И все же это не стало концом их пути. Несколько циклов спустя колокол пробуждения призвало в числе множества других пепельных исполнить свой долг: найти угли, найти, повелители пепла. И разумеется, для Горация и Анри это стало прекрасной возможностью отомстить. Покинув кладбище Пепла и Лотрик, они пошли по пути жертв, так хорошо им знакомому. На болотах, поглотивших крепость Фарана, они встретили еще одного негорящего, идущего той же дорогой. I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Объединив усилия, они сумели добраться до храма глубин, до самого гроба Олдрика, победив при этом архидиакона Ройса и его свиту. Но Олдрика в гробу не оказалось. Вместо этого там лежала маленькая кукла, артефакт, при помощи которого можно было пройти через защитный купол Ретила, установленного Салливаном. We преодолев долгий и опасный путь через остатки крепости Фарана и вернув вместе с другим негорящим пепел Хранителей бездны на трон, Анри и Гараци спустились в катакомбы картуса. К сожалению, там они потеряли друг друга. Не имея возможности долго ждать, она отправилась дальше, варитил, лилей надежду, что с горацией все будет в порядке. Нет, не будет, к сожалению. Сорвавшись с моста, спутник Анри рухнул вниз, в тлеющее озеро, где и погиб, окончательно утратив человечность. Да, Андрей и Гораций были нежитью. Сам факт опустошения указывает на это. Но Негорящий не может быть нежитью, он избавлен от проклятия. Возможно, они никогда не были негорящими, и ненависть Колдрику в них пронеслась через века, помогая оставаться людьми. Но это маловероятно, даже учитывая превратности времени. Гораздо более вероятно, что они приняли знак Тьмы на себя добровольно, как это сделало множество другой нежити, исследовавшей лондорскому учению. Так или иначе, на этом долгий путь горации закончился. Он так и не увидел победы над ненавистной ему тварью. Однако было еще не все потеряно. Я не найти Хораса, но моя должна быть даже как лорд для детей, я благослови их души. Fiend. Объединив силы с другим негорящим новым чемпионом Пепла, Анри одолела Салливана в Варительском соборе, а затем они вместе добрались и до самого Олдрика, все еще пребывавшего в стадии поглощения Гвиндолина. Бог Луны изнывал от страданий. При всем желании этого невозможно было не увидеть. Убить его – благороднейшее дело из всех, что можно придумать в данной ситуации. Одинокий сын Солнца сделал достаточно для этого мира и заслужил покой. Бросить вызов такому могучему существу – все равно, что бросить вызов самому Богу. Однако Анри справилась с этим испытанием. Ее долгий путь наконец подошел к концу, и теперь она смогла бы найти покой, вернувшись туда, откуда пришла. В пепел. Yes. We it. Однако непростительная ошибка уже была совершена. Пилигрим, что указал ей путь в даровал ей знак тьмы, вновь наложив проклятие нежити. Я верю, что я могу помочь силу. Мы, Лондора, что те, темным то ты анри девушка оставила это. И теперь, когда цель всей жизни была исполнена, Анри более ничего не удерживал от упустошения. Опустевшая оболочка благородного рыцаря отныне останется караулить вход в так ненавистный ей некогда храм глубин до самого скончания веков. Или же до тех пор, пока удар милосердия старого друга не положит этому конец. Придя к власти в Аретиле, Салливан не зверг королевскую семью. Он скормил гвиндолина Олдрику, запер Йершку в башне, а двух продолжателей божественного королевского рода выслал из города. Одна из них оказалась в Лотрике, где утратила рассудок из артефакта, переданного ей чародеем узурпатором Вторая же была сослана им в храм глубин. Возможно, там она должна была стать жертвой на одной из темных церемоний. Если так, то этот план Саливана не удался. Темные духи во все времена нападали на людей в разных мирах, забирая их человечность. Сперва они служили Каасу, темному охотнику, но со временем их лояльность менялась. Самого Кааса это, вероятно, вполне устраивало, ведь кому бы они ни служили и кому бы ни поклонялись, самому первозмею, Нар Альме или же еще кому-то, они возвращали человечность в бездну, ускоряя ее распространение. And await the true Lord of Men. В этот раз темные духи нашли себе новый объект поклонения – Розарию, прозванную ими Матерью Перерождения, потомка рода Гвина. Она была настолько милосердна ко всем, даже к самым мерзким существам, что, видя это, темные духи присягнули ей на верность, образовав Орден Пальцев Розарии. В создании Церкви Глубин помимо самого Олдрика внесли огромный вклад трое архидиаконов, Макдоналл, осквернивший глубинный храм, Ройс, создавший порочные чудеса во славу своего господина, и Климт, отрекшийся в итоге от глубин, чтобы служить Розарии, вероятно, он сделал это тайно от остальных. Так он мог скрывать ее от чужих взглядов прямо в пределах храма, маленький островок надежды посреди моря тьмы. В некоторых местах храма на стенах все еще можно встретить барельефы с изображением кошки, символа перерождения, символа Розарии. Именно архидиакон Климт объединил бывших темных охотников, скрепив их своей печатью, позже ставшей символом нового ордена. Благодать матери при рождении была заметна невооруженным глазом. Ее адепты используют особые чудеса, ауру которых сложно с чем-то спутать. Именно такими чудесами пользуется принц Лотрик. Принося Розаре отрезанные языки поверженных врагов, ее последователи получали возможность быть благословленными ею и переродиться, отсрочив свое забвение. Некоторые же делали это, чтобы утешить свою богиню, вероятно лишенную языка самим саливаном. Вокруг ее ложа расположено множество маленьких кроватей, возможно предназначавшихся тем существам, что обвили ее. Мерзкие личинки это то, во что превращается человек, если чрезмерно увлечется перерождением, как Хейзел желтый палец. Некогда еще во времена существования легиона хранителей бездны, она была талантливой чародейкой и являлась дочерью главы этого легиона. Зная о нужде хранителей в быстрых чарах, она создала заклинание Большой Дротик Фарана и град Фарона, после чего они были улучшены знатоком кристальных чар и преподнесены главе легиона. Свое имя, как и одеяние, она приняла, следуя за легендой желтым королем Ермеей, мастером пиромантии и пропавшим в нарисованном мире. О его утраченных чарах ей, возможно, напоминали отметины на ее любимом ледорубе, являвшемся одновременно и оружием, и катализатором волшебства. Вряд ли она пережила свой цикл и сумела самостоятельно дожить до последних дней мира. Но это не важно, ведь изуродованное пламя уже давно стерло границы и цивилизации. И вот Хейзел уже стоит на службе у Розарии. Возможно, в ее появлении в цикле Лотрика определенную роль играет и сама мать перерождения Хейзел не единственная слуга Розарии, пришедшая в эти края сквозь время. Шепастый рыцарь Кирк проделал тот же путь, что и Хейзел, хотя он был куда длиннее. Жизнь Кирка оборвалась еще в первый цикл, до последнего вздоха он служил прекрасной госпоже, из милосердия передавая без остатка ей всю собранную человечность. И вот, спустя тысячелетия, Кирк вновь преследует те же цели, что и раньше. Времена меняются. Люди нет. Он по-прежнему желает помочь той, кто проявил кастальное милосердие. Ради Розарии Кирк принял имя среднего пальца и принялся заниматься тем же, чем занимался всегда, вторгаться в чужие миры, собирая осколки темной души. И в отличие от Хейзел, Кирк не стал пренебрегать правилами перерождения, сохранив свою человеческую форму, оставаясь до последнего подле безмолвной Розарии. Темные духи для этого мира не в новинку. Однако примкнувших к пальцам Розарии было совсем немного. Достаточно взглянуть на одну руку, и ты увидишь их всех. Не все темные духи пожелали служить матери перерождения. Вступившие в орден клялись не только в верности, но и в любви к Розарии. Однако среди этих немногих был тот, чья любовь к ней носила совсем иной характер. Леон Харт, безымянный палец. Некогда он родился в королевской семье, но нет информации о том, в какой именно. Учитывая превратность времени, это королевство могло существовать когда угодно, но вряд ли это была королевская семья Лотрика. Многие считали, что именно из-за принадлежности к королевскому роду он сумел стать искусным чародеем и бойцом. Отправившись на поиски приключений, он долгое время скитался по миру. Его странствия закончились в Храме Глубин, где он преклонился перед Розарией и поклялся ей верности. В одном из сражений его лицо было сильно изуродовано ожогами, но он не стал перерождаться. Вместо этого он перенес травму стоически скрыв ее серебряной маской. В знак признания он получил от Разарии подарок. Меч полумесяц, наполненный силой Луны. Скорее всего, она получила этот артефакт в подарок от Гвиндолина, с которым имела родственную связь. Теперь же он стал принадлежать Леонхарду, который, помимо всего, также занялся вербовкой новых темных духов в храме огня. И по иронии, один из тех, кого он сумел привести в спальню Розарии, стал для него новым камнем преткновения. Он счел, что этот негорящий недостоин милости его богини, которая оказывает тому слишком много внимания. А, так, вы служить Леон называл себя безымянным пальцем, тем пальцем, на который надевает обручальное кольцо. Вероятно, для него это значило больше, чем для остальных. Из ревности к новому пальцу Розарии он убил свою возлюбленную и забрал ее душу, отправившись вместе с ней в покой принцессы Гвиневир в Старом соборе Орлондо. Однако, пошедший по его следу темный дух, настиг его там. Well, never Ленхардом движила чрезмерная любовь к Розарии, ревность довела его до трагического конца, но, несмотря на содеянное, он до последнего вздоха оставался верен своей возлюбленной богине. Когда-то давно могучий Повелитель Света собрал армию, способную уничтожить пресносущных драконов. Войско Серебряных Рыцарей готовы следовать за своим Повелителем в огонь и Тьму и множество примкнувших к ним представителей иных рас. Из всех четверо сумели возвыситься и заслужить мировую славу. Четверо рыцарей Гвина, ставших его опорой во всех государственных делах. Сиоран, клинок Повелителя, ловкий ассасин на королевской службе. Великан Гох – соколиный глаз, на лету поражавший драконов своим гигантским луком. Знаменитый Артория, спутник бездны, воплощение храбрости, победитель тьмы. И, конечно же, самый сильный из всех, капитан четверки, Арнштейн-раконоборец. Своим могучим копьем, пропитанным силой молнии, он разил драконов с таким усердием, что стал для них бичом. Когда их не стало, Арнштейн занял место подле семьи Гвина, став личным телохранителем принцессы солнечного света Гвинивер. Будучи на службе, он подружился с королевским палачом Смогом, сильным и могучим созданием, также стремившимся стать одним из рыцарей Гвина. Некоторые даже поговаривали, что его дружба с Эрнштейном была лишь инструментом достижения цели. Репутация палача не очень благоприятно влияла на восприятие Смога людьми. Его боялись, но не факт, что уважали. Более того, эту самую репутацию портил еще один факт. Его страсть к добавлению костей казненных им людей себе в еду. Именно по этой причине его не приняли в рыцари Гвина», ведь по остальным параметрам он вполне подходил. Его каннибализм бросил бы серьезную тень на репутацию четверки, а репутация — это крайне важная их составляющая. Говорят, Смоук был вне себя от этого, но продолжал служить Повелителю Света вместе с Эрнштейном, с которым они на тот момент стали настоящими боевыми товарищами и лучшими друзьями. Света Норлонду померк, когда пламя ослабло, и боги начали покидать его. Все, кроме Гвиневир, которая осталась поддерживать солнечный свет в городе в ожидании прихода избранного, который его восстановит Великое Пламя. Да, именно в этом попытался убедить мир Гвин. Правда в том, что Гвиневир также решила покинуть город, уйдя на поиски нового дома вместе со своим мужем Фланном, Богом Огня. Иллюзию света же поддерживал сын Гвина, Гвиндолин Темное Солнце. Даже когда Гвинн стал повелителем пепла, иллюзорное солнце стояло высоко над городом, создавая видимость благополучия, будто бы боги никуда и не уходили. И по-прежнему принцесса солнечного света лежит в своих покоях под защитой верного телохранителя драконопорца Арнштейна и его друга королевского палача Смолга. Сумевшие попасть в Анор Лорлон, путники рассказывали о том, что двое друзей все так же стерегут Гвинивер, вызывая на смертельный бой любого, кто приблизится к принцессе. И говорят также, что ненависть смога к Эрнштейну, его завистью, никуда не делась. Говорят, при первой же возможности этот гигант предаст друга, раздавит и узурпирует его могущество. Но пока же он продолжает исполнять свой долг в ожидании этого часа: исполнять свой долг защищать принцессу, а точнее ее иллюзию. Знал ли Эрнштейна ненависти его лучшего друга? Знал ли о том, что они вдвоем охраняют подделку в опустевшем городе? Ответ известен не знал потому что Арнштейн был такой же иллюзией, как и принцесса. Даже несмотря на ее могущество, Гвид никогда бы не отпустил ее одну. Говорят, вместе с ней в неизведанные земли ушел некий драконоборец, оставаясь при ней до конца жизни. Однако даже это ложь. Трудно сказать, кем был тот рыцарь, так похожий на легендарного Арнштейна. Возможно, очередная иллюзия Гвиндолина, но, вероятнее всего, это кто-то из его последователей, ведь он давно уже стал легендой, за которой идут множество храбрых рыцарей и будут идти спустя тысячелетия, позабыв о нем самом. Этот рыцарь, древний драконоборец, носит те же доспехи, тоже оружие и даже то же кольцо, что и арнштейн. Слава капитана рыцаря Гвина отпугнула бы любого, пожелавшего бросить им вызов на их пути. Она сработала бы лучше его копья. На развалинах Хейда он до последнего вздоха продолжал охранять лазурный собор. Все, что осталось от Гвинивер. Видимо, со временем он поддался тьме, и его доспехи померкли. Даже самые могущественные от этого не застрахованы. Кем бы или чем бы ни было это существо, это точно не Арнштейн. Сложно сказать, насколько близки были отношения Арнштейна с членами королевской семьи. Но, вероятно, в свое время он, так же как и Гвин, тяжело воспринял переход его сына на сторону драконов, особенно если учесть, сколько драконов пало от его руки. Вероятно, Эрнштейн все же был с ним в хороших отношениях. Даже знаменитое его копье было изготовлено на манер оружия Бога войны. С тех пор, как произошло это страшное предательство, Эрнштейн не переставал задаваться вопросом: зачем тот, за кем он шел, сделал это? Что им руководствовало? Он явно не был глуп, и если он так поступил, значит на то были свои причины. Неизвестно в какой момент, но ну, а в итоге Арнштейн все же покинул Анорлондо, устав от терзаний, и, видимо, желая задать мучащий его вопрос лично богу-изгнаннику. Вероятно, его также наряду с Хавелом и Ледо подстегнул случай с Медиром. Он отправился на долгие поиски бога войны. Неизвестно, сколько они продолжались, но в итоге его цель все же была достигнута. И, вероятно, Арнштейн получил те ответы, что так долго искал. Отрекшись от своего прошлого и оставив пропитанные драконьей кровью снаряжение, он примкнул к изгнанному богу войны. На этом история могучего драконоборта закончилась. Дальнейшая его судьба неизвестна. Драконопоклонники всегда стремились сами превратиться в дракона. И не исключено, что Арнштейн также пошел этим путем. Так или иначе, он стал очередным пятном позора на репутации Гвина. Именно для этого необходимо было создать иллюзию его присутствия в Анор-Лондо и рядом с Гвинивер, чтобы даже спустя многие тысячи лет новые королевства вспоминали о великом драконоборце, увековечив его образ в собственных элитных отрядах, сражающихся с потомками драконов, в память о нем. Смог же остался один. Мало кто его любил. Его считали зверем из-за его наклонностей, зверем, ненавидящим своего друга, завидующим ему. Но в итоге, помимо Гвендолины и нескольких Серебряных Рыцарей, Смоук единственный, кто остался на страже города богов, на страже иллюзий принцессы. Ярость, с которой он обходился с поверженным другом, не имела значения, ведь одинокий палач понимал, что это лишь иллюзия. Смоук всегда был верен своему другу не меньше, чем Повелителю Света. Сложно сказать, ненавидел ли он Арнштейна за его выбор или же принял его в конечном итоге. Точно известно только одно – даже сочтенный недостойным стать рыцарем, он продолжил выполнять свой долг, в полном одиночестве, до самого конца. Легенды не умирают, они вечно живут в памяти тех, кто следует за ними. Легион Хранителей Бездны – одно из ярчайших тому доказательств. Рыцари из королевства фаран, поклявшийся на волчьей крови защищать мир от бездны, и множество примкнувших к ним гончих псов, те, кто не входил в Легион, но защищал Фарон от посягательств. Так же, как века назад территорию, на которой стоит фаран, защищали лесные охотники. Там, недалеко от павшего лочили находилась могила Арториаса. И пусть она была лишь формальностью, ведь его тело было поглощено бездной, Все же она служила важным элементом веры для членов Ковенанта. Тысячи лет спустя целый легион из лучших рыцарей фаранов встал на защиту мира от проявления тьмы. Старые истории о путнике бездны давно утратили последние крупицы истины. Великий волк в крепости, меч-трава с кровью врага. Новые обряды ритуалы изыждались на обрывках старых легенд, значение которых, вероятно, не понимали даже сами хранители. Зато трепет перед Легионом мог сравниться только со страхом перед ним. Достаточно было единственного слуха о том, что какая-то местность подверглась нашествию Бездны, чтобы Легион опустошил ее. Они готовы были стирать с лица земли целое королевство, лишь бы не дать Бездне ни шанса. Став для мира воплощением силы и ужаса, Легион Хранителей Бездны принял в итоге на себя бремя Повелителей Пепла. И в этот момент волчья кровь иссякла в них». Неизвестно, что послужило этому причиной. Возможно, ритуал становления Повелителями Пепла очистил их от стороннего влияния. Как бы то ни было, очевидно, эта ритуальная кровь давала им защиту от порождений Бездны. С тех пор, несмотря на прежние рвения и возросшую силу, Легион начал медленно терпеть поражение от Бездны. Да, порождения Тьмы отступали, но сама Тьма коснулась некоторых членов Легиона, и чем дальше все шло, тем больше их становилось скверно поселилась в их ритуальных доспехах, постепенно захватывая своих носителей. В результате, в конце мира Легион был вынужден сражаться сам с собой. Возможно, именно это послужило причиной для дезертирства. В виде дальнейшей бессмысленности происходящего, Хоквуд покинул Легион, став для них предателем. Однако им было не до того. Он видел единственную возможность победить Бездну – возжечь пламя, ведь Легиону, поклявшемуся сделать это, было даже не до таких мелочей. Хоквуд вот сам решил стать повелителем пепла, но оказался слишком слаб и был сожжен в горниле. Однако пришел час, когда пламя оказалось под серьезной угрозой в гассане. Принц Лотрик отказался от своего бремени, но, возможно, даже его души не хватило бы для проведения ритуала вожжения. И тогда из своих могил поднялись прежний повелитель пепла, чтобы объединить силы и исправить содеянное. Среди них был и легион Нижити, погибшего королевства Фаррон. Но они отказались исполнить свой долг, как и прочие. Легион видел своей первостепенной задачей по-прежнему лишь сражения с бездной, частью которой они сами же и стали. Бесконечные сражения друг с другом без возможности умереть интересовали их больше, чем гаснущее пламя и умирающий мир. И тогда из пепла были подняты негорящие, долгом которых стало возвращение повелителей на трон, или же того, что от них останется. И среди этих проклятых душ был дезертир Хоквуд. Ah, another one, roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. <laughs> Gives me conniptions. And they'd have us seek the Lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we're talking true legends, with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Войдя в Храм Огня, он понял, что ему уже чужды и Легион, и Пламя. Бедные души, не знающие покоя в бесконечных сражениях, и мир, поврежденный настолько, что привычные ритуалы его уже не спасут. Он устал от всего этого. Пусть кто-нибудь другой занимается этим. Вероятно, из-за нежелания более иметь с Легионом ничего общего, он отрекся от их боевого стиля, начав использовать щит, что было нетрадиционным явлением для рыцарей Фаруна. Он не питал неприязни к бывшим собратьям только сожаление, поэтому он благодарен не за то, что тот вернул их на трон. The Undead Legion of Faron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. I pity the sorry souls. Be they lord or legend, the curse shows no mercy. Thank you. For helping them find their final resting place. Однако хоквот определил для себя новую цель. Он решил стать драконом. Дракони культа издревле манили к себе множество людей. Желаю подобиться этим существам, последователи их ковенантов проживали жизнь в постоянных сражениях и медитациях. Их конечной целью стало полное подобление тем, кому они поклонялись. И великой честью для каждого дракона-поклонника было стать одним из преображенных. За тысячи лет мир повидал множество таких культов, некоторые из которых давно отошли от сути дракона-поклонничества и утратили их благодать. Но все же по миру было разбросано еще множество храмов, часть из которых была возведена еще когда Лордран был процветающим королевством. Один из драконьих храмов все еще стоял на линии горизонта. Его можно увидеть и за Нурлонду. Разумеется, такого не должно быть в обычных условиях. Храм дракона был надежно сокрыт, тем более от взора тех, кто изгнал Бога войны прочь. Но угасающее пламя исказило пространство. Там, среди окаменевших культистов, по-прежнему таились знания, о которым Хоквуд пожелал приобщиться. Возможно, таким образом он решил обрести избавление от проклятия нежити. В кои-то веки у него появилась надежда, путеводная звезда. Каковы были его шансы обрести истинный и бессмертие, то, чего так жаждут все драконопоклонники? Ничтожно малы, но все же, попытаться стоило. Однако, он не смог бы сделать это в одиночку. Путь был слишком сложен. По этой причине он заручился поддержкой другого негорящего, того, кто сумел вернуть Легион на трон. Вместе они проникли в сад снедаемого короля Цейроса, которого поглотили еретические учения дракона-предателя. Едва ли для Хоквуда он стал тем, с кого стоило бы брать пример. И все же в своих покоях он таил знания о ритуальной медитации, с помощью которой каждый посвященный мог попасть на пик древних драконов. Вероятно, еще с первого цикла он был заселен змеи людьми. Ходят слухи, что эти существа, созданные драконом, сами поклонялись богу войны, и крепость Сена, которую они охраняли, была возведена в его честь. Наверное, после ее разрушения они отправились на поиски самого бога войны и драконов, в котором он примкнул, ведь они и сами имели к ним косвенное отношение. Вероятно, так их потомки попали в эту крепость. Крепость, где каждый желавший мог приобщиться к драконим знаниям, поклонившись одному из них. Величественное существо находится на значительном отдалении от храма. Но отсюда оно все равно кажется огромным, настоящий пресносущный каменный дракон. Трудно сказать, жив ли он, однако вероятно, что он все же просто спит. В отличие от многочисленных древних виверн в крепости, этот дракон обладал знаниями своего рода и его могуществом. Едва ли кто-то мог бросить ему вызов здесь, где нашел свое пристанище бог войны первенец Гвина, Безымянный король еще на заре становления древнего лорда на совершилось то что подкосило семью гвина и все королевство предательство предательство старшего сына солнечного первенца лишь он один наверняка знал чем он руководствовался в тот момент. возможно он был одним из первых дерзнувших отстоять альтернативную точку зрения на существование драконов. в те времена они не воспринимались иначе как враги. Даже Великий Сит вызывал опасения всей Божественной Верхушки, что и позволяло ему долгое время беспрепятственно осуществлять свои злодеяния в архивах. Забавно. Лишь бесчисленное время спустя правители мира осознали, что исчезновение истинных драконов стало одним из сильнейших ударов, нанесенных по миру новоявленными богами. Это поняли Вендрик и Алдия, поняли Старый Железный Король и Правитель Шульвы. И наверняка они были не единственными. Но это будет потом. Сейчас же разочарованный Гвинстер упоминание сына из истории. Все алтари были уничтожены, чтобы даже облик его был предан забвению. Возможно, также пришлось казнить многих служителей его ковенанта. К сожалению, это обычное явление в подобных случаях. Впрочем, такого могло и не быть. Первый солнца, ставший отныне безымянным, был с позором изгнан, но не пропал из истории. Он нашел свое пристанище далеко от прежнего дома, вместе не менее солнечном и безмятежном. Очень может быть, что пик древних драконов был основан под его руководством. Пусть и изгнанный, он не переставал все это время быть могучим богом, сильной душой. И в отличие от души своего отца, она не проходила трансформации за долгие циклы уважения пламени. Изгнанный сын повелителя стал королем среди драконопоклонников. Безымянным королем, все еще несущим в себе первозданный свет. Разумеется, легенда о его существовании не могла не достигнуть ушей наследников Солнца и многих других людей. Ходили слухи, что бог войны Фараам, почитаемый Фаросе, как раз является тем самым первенцем Гвина. Но это лишь домыслы простого люда. Боги приходили и уходили. Скорее даже те, кого почитали как богов. В конце концов, верили же люди в Каифу и в Лану. Даже спустя столько циклов, пережив отца, брата и сестру, безыменный король остался верен драконам и до сих пор летает на одном из них. Судя по всему, доверие между этими существами на высоте. Вероятно, они были друзьями, хотя трудно предположить, имеет ли представление драконы о дружбе. Ведь это существо является практически истинным пресносущным драконом, предком грозовых они, живших далеко на востоке. Этот дракон не имеет каменной чешуи, вместо нее он покрыт перьями. Трудно сказать, чем это обусловлено. Возможно, под своей чешуей некоторые из них именно так и выглядят, а возможно, такие преображения связаны с мощью наследника Солнца. Шли века, циклы сменяли друг друга, королевства зарождались, расцветали и обращались в прах, а первенец солнца все жил в своем храме. Однако мир подошел к черте. Всему, что еще не успело исчезнуть в скором времени, должен был прийти конец. Это касалось и семьи Повелителя Света. Сам он пал очень давно, и теперь его душа слилась с душами других Повелителей Пепла и стоит на страже горнила первого пламени. Гвиневер, вероятно исчезла вместе с цивилизацией на руинах которой позже был построен Хейт. Гвиндалин пал жертвой зверевшего собственного могущества Олдрика. Йоршка стала узницей, а Филианора пребывала в своем волшебном сне в городе за стеной. И только лишь безымянный король истощенный угасанием пламени продолжил безмятежно жить вдали ото всех. Настоящая живая легенда. Увы, время легенд прошло. Идущий путем золы не горящий явился в драконий храм явился не за легендами, а за могучими душами. Если уж драконы понимают верность, то могут понять и дружбу. Потому, когда безлюдная нежить уничтожила его старого друга, с которым они прошли бесчисленное множество сражений, король пришел в ярость. Впитав силу поверженного создания и простившись с ним таким образом, он сразился с дерзнувшим на такой полом, но потерпел поражение, обретя наконец долгожданный покой. Хоквуда это не интересовало. Он не участвовал в битве, возможно, по его мнению все это не имело значения. Храм давно стал тенью самого себя. Посреди окаменелых драконопоклонников поклонников и драконьих выродков не осталось ничего полезного. Из глубин веков вернулся древний герой, хавил скала, но даже он нашел посреди храма лишь Виверн. Единственное, что еще имело значение для Хоквуда, это знание. Артефакты, дарованные драконами людям, способные преобразовывать их плоть, уподобив ее драконьей. Вот зачем пришел Хоквуд. И он достиг цели. Однако по злой иронии один из двух нужных ему артефактов забрал тот, с кем он пришел в храм. Дальнейшее развитие событий стало ясно для бывшего дезертира. Двое претендентов на становление драконом, но стать им мог только один. Поэтому Хоквуд вызвал на ритуальную дуэль своего старого товарища. Оу. Oh. You've returned. I was hoping to see ye. That crestfallen ass, Hawkwood, he handed me this. He's changed a great deal since he left this place. Graven of face, he asked me to give it ye. Ah, this is unexpected. Well, I've decided to stop running from my fate. Loathe me all you like. I shall take what makes you dragon. I am the true dragon. Там, где однажды все началось, все и закончится. В развалинах цитадели Фарена на месте упокоения легиона хранителей бездны, двое драконов сошлись в смертельном поединке, из которого Хоквуд не вышел победителем. Для истинного дракона-поклонника важны знания их повелителей, но часть этого знания заключается в том, что в пределах цикла огня и тьмы любая жизнь заканчивается смертью. You are a dragon. More dragon than I. Хоквуд знал, на что идет. Он верил, что сумеет победить, но потерпев поражение, он не пожалел о Садейном. Попытаться определенно стоило.